так ребят всем привет меня зовут виктор бандалет я являюсь основателем закрытого сообщества успешных предпринимателей домашнего бизнеса бизнес про расскажу немножко о себе я уже более семи лет в сетевом бизнесе и последние три года я Могу себя назвать экспертом в продвижении всего бизнеса через интернет в актуальности через социальную сеть ВКонтакте, а именно при построении автоворонок, при массовых каких-то запусках и в построении автоматизации системы масштабирования команд. И сегодня в этом выпуске я хотел бы поговорить о, о том, как рекрутировать много людей всего за час или даже меньше. Ребят, согласитесь, не знаю, тот, кто, возможно, здесь мама в декрете, возможно, либо, ну, те, кто понимает, что такое строить бизнес старыми методами. Офигеть сравнил, да, то есть тот, кто мама в декрете, либо тот, кто строит бизнес стандартными методами. Нет, просто я сравнил в том, что буквально вчера мы с своим партнером э, в системе бизнес Chance про э, проводили вебинар для мам в декрете, и на самом деле вот ну почему например сетевой бизнес актуален для мам в декрете да потому что а, это дает возможность находясь дома с ребенком за два года например декрета а, что-нибудь сделать и тем самым потом не вынуждать себя выходить на какую-нибудь государственную работу и тем самым а, те кто сейчас работают например у кого кто не полностью уделяет время бизнесу да то есть вследствие своей занятости мы прекрасно понимаем что в теперешнее время строить бизнес например какими-нибудь старыми методами классическими методами очень опасно потому что ну особенно это актуально для тех кто живет в мегаполисах в больших городах да ребят те кто вот например при, вы договариваетесь о встрече, вы едете, добираетесь до места встречи, например, в кафе какой-нибудь около часа. Там встречу проводите около часа, потом домой возвращаетесь около часа. Три часа э, занимает э, то, чтобы вы провели какую-нибудь встречу. И не факт, что она у вас будет э, положительной, потому что не каждый профессионал в своем детище, да, то есть и учиться, например, рекрутировать один на один, э, выстраивать взаимоотношения, это тоже большая наука, которая отрабатывается опытом, временем. Кто, ребят, со мной согласен, ставьте восклицательные знаки. Итого мы понимаем, у нас 2 часа времени уходит только, например, на дорогу туда-обратно. И два часа в общей сложности, в общей сложности, если мы не работаем нигде. Да, то есть, ну вот как я, например, я только строю бизнес, например, из дому Да, то есть, и у меня время, ну, я свободен во времени. Даже я, например, имею под власть полностью свое время. И даже не учитывая то, что у меня есть семья, например, и семье нужна какая-то поддержка и туда, и обратно. Да, то есть, там, какая-то помощь у меня есть, грубо говоря, ну, часов 5 разбежки, и того убираем 2 часа, это я могу старыми методами провести 3 встречи, это максимум, да, в кафе. А, ну, вообще, я просто говорю, это на данный момент уже, типа, человек прошаренный какой-то, да, то есть, и начинает что-то там, ну, тот человек, который в поиске, он согласится на встречу, но даже в этом моменте, вот, мы можем провести три встречи в день, а как зачастую у всех ребята было такое, что встречу не приходили некоторые люди, да. То есть вы пришли, потратили время, а тут человек не приходит, да. В каждой встрече еще подготовиться нужно. Это тоже масса времени. Ну, это уже вообще отдельный вопрос, да, то есть подготовиться. А что, если человек вообще не приходит? Поэтому вообще, ну, как бизнес строить, опираясь просто на тот опыт, который нам говорят спонсоры? Строите встречи, проводите. Чем больше встреч проведете, тем более будете успешны. И поэтому... Это очень актуально, в особенности для мам в декрете, для тех людей, которые работают где-то, да, то есть э, у них, возможно, какой-то параллельный второй бизнес э, традиционный. У них какое-то есть время, например, 2-3 часа в день, которые не могут уделять только сетевому бизнесу. И поэтому э, тут вопрос остается, вот как вы приходите в бизнес, особенно если с опытом, вот, например, поменяли, например, компанию, вы уже понимаете две вещи, две вещи, которые нужно сделать, да, то есть два главных момента, это как сделать так, чтобы зарекрутировать много людей, то есть, о вашей возможности узнала, как намного больше людей, второе, как это сделать на самые в кратчайшие сроки, потому что время не резиновое, информационное поле работает, э, многие лазят в интернете, если мы сразу же не дадим и не вовлечем человека в бизнес, он потеряется в этом информационном поле и просто либо придет в другую компанию, либо поменяет мнение, либо найдет какие-то негативные отзывы о вашей компании, хотя ваша компания нормальная, и это нормально что в интернете можно встретить негативные отзывы о нормальной компании это это нормально да но обычному человеку не объяснишь что есть люди которые получают результат есть люди которые не получают результаты почему-то люди смотрят на тех кто не получает результаты кто негативно отзывается и либо кто-то под заказ эти негативные отзывы пишет это все нормально но человеку не докажешь к сожалению. И поэтому пришел тот момент, да, то есть э, без этого, без, без того, что я вот сейчас вам расскажу, нельзя строить свой бизнес, если вот вы в таком вот положении. Что, как, как рекрутировать много людей всего за час или меньше? Ребят, это вебинары, это, ребят, вебинары, без этого никак. Вы собираете массу людей в одном месте, просто в одном месте собираете людей. И либо продаете свои услуги, либо бизнес-возможности продаете, либо продукт компании и так далее. И всегда работают социальное доказательство, стадный инстинкт еще по-другому. Почему там, например, церкви, секты определенные, почему бизнес-тренера разные проводят на большие публики свои мастер-классы либо какие-то вовлекающие уроки. Потому что всегда работает чувство стадности. Если приходит на большое мероприятие человек, который еще негативно, возможно, относится к сетевому бизнесу, либо к тому, либо к направлению, который проводит это мероприятие, как только начинает появляться 10 20 процентов людей которые начинают активно участвовать в чате например либо на оффлайн презентации поднимают руки они соглашаются эти стереотипы уходят в ноль то есть они становятся нейтральными а потом идут а, в сторону тех людей которые то есть поддерживают тех людей которые к этому позитивно относятся а, есть вот я недавно писал на своей стене, а, такое высказывание, да, что каждый человек, который работает на скотобойне, он а, понимает, что достаточно направить 2-3 а, животных, 2-3 особи в нужном направлении, а, чтобы за ним последовала большая часть а, стада, да, то есть, чтобы они пошли за ними, и те, и, и все остальные просто-напросто, вот, как знаете, постепенно за ними начинают следовать на полном автомате, да, то есть не осознавая. Это называется стадный инстинкт. Даже, даже эти несколько особей могут быть не лидерами стада, то есть не вожаками стада, а просто вот зарядить какую-то группу людей, либо группу особей каких-нибудь, которые вот 10% будут двигаться в, в, в нужном направлении, ни влево, ни вправо, и все остальные начнут следовать. Конечно, человеческий мир немножко умнее, но в любом случае эти эмоциональные, психологические триггеры, они работают. Вот, и поэтому... Вебинары это очень сильная и актуальная вещь, которую вам необходимо применять в своем бизнесе и применять уже вот буквально вот после этой трансляции, просто-напросто сядьте и подумайте, как быстро вы можете это внедрить, вот буквально уже на этой неделе, либо на следующий на крайняк. вот подготовьтесь и начинайте проводить. Не бойтесь вы камеры, не бойтесь вы вот какой-то трансляции, потому что пускай к вам придет сначала 5 человек, пускай 10, потом 20, даже 20 человек. Вот вы представьте, для того, чтобы собрать зал в офлайне 20 человек. Это колоссальных сил на самом деле по, эм, потребуется. Для того, чтобы собрать 20 человек, например, в онлайне, это пару дней нужно там э, для того, чтобы мероприятие, например, создать ВКонтакте и даже бесплатным методом собрать туда людей, для того, чтобы они пришли. И плюс для того, что... Сейчас не нужно использовать никакие вебинарные комнаты, ничего. Вот прямую трансляцию включаете в ВКонтакте, либо в либо в Одноклассниках, либо в Ютубе, начинаете вещать. Все. Не нужно не тратить денег, никаких технических заморочек иметь для того, чтобы это начать. Вот, и... Тем самым это очень крутая вещь, которую вот собирают. Я могу сейчас это переначить как на вебинар, но это прямая трансляция, я ее не провожу в целях продажи. Но если бы я постоянно проводил вот такие прямые трансляции в целях продажах я гарантирую, что у меня каждый день было бы хотя бы по одной продаже. Но наша цель в нашем бизнес-чинспро не продавать, а утеплять аудиторию для того, чтобы сплочать большое количество аудитории, предпринимателей всего бизнеса в одном месте. Вот, поэтому а сейчас есть инструменты, которые благодаря, вот, имея хороший ноутбук в одном месте, вы можете проводить трансляцию одновременно ВКонтакте. В профиле, в группе, в нескольких групп, то есть одновременно у вас может быть везде ВКонтакте, где вы модерируете свои профили. Потом в Одноклассниках, в Фейсбуке, в Ютубе, да, то есть и в Фейсбуке тоже на личном профиле и, например, на бизнес-странице. То есть вы одновременно можете с одного ноутбука ввести трансляцию во всех социальных сетях где есть лайв трансляции представьте вот эту мощь тут даже не особо нужно собирать людей вы просто пишите анонс например что вот завтра у меня будет такая прямая трансляция во всех социальных сетях которые вы будете проводить и просто потом ее запускаете и со всех социальных сетях я гарантирую что сольется очень такое неплохое количество людей да то есть которые будет вас слушать и с этого можно начинать постоянно прогрессировать постоянно тренироваться три три момента на который вы должны заострить внимание проводя вебинары ребят вам вообще полезно то о чем я говорю поставить по десятибалльной системе насколько вам полезна та информация которой я с вами делюсь То, мало ли я ну, так просто вещаю вам это особо и не нужно на самом деле вот мы сетевики любим там знаете распыляться вот мы обучаемся обучаемся но нафиг нам это нужно на самом деле на самом деле блоков продающего вебинара вот если вы будете продавать ну на самом деле достаточно их блоков где-то 12, да, то есть я сейчас раскрою три главных блока на который, с которых вам нужно начинать тренироваться, начинать обучаться первый блок это обратная связь, да, то есть вы постоянно должны давать обратную связь на своих прямых трансляциях и на вебинарах вообще рекомендуется получать обратную связь не менее одного раза за две минуты, то есть вот представьте, вы интерактивите, вы общаетесь со своей аудиторией, и вам нужно получать обратную связь не реже чем один раз в две минуты, а вообще мировой стандарт бизнес-тренерства и проведения вебинаров необходимо каждые 30 секунд получать обратную связь от своей аудитории для того, чтобы она не остывала. Вот представьте, да, то есть вот вы когда натренируетесь вот этому, ваша аудитория будет просто кипяток, да, то есть если вы научитесь постоянно интерактивить, задавать вопросы, возможно какие-то упражнения какие-то шутки рассказывать вопросы задавать тем самым вы очень сильно устанавливаете аэропорт то есть вот такой вот мост далее вторая вторая часть это рамка цели да то есть рамка цели где вы в эту рамку цели устанавливаете правила проведения вебинаров где, ну, про, прям вот устанавливаете свой авторитет, что вы здесь папа, вы здесь хозяин, и если э, вам что-то не понравится, можно получить конкретный бан и больше не получить, не, э, ну, грубо говоря, не попасть больше на такие мероприятия. Данное, что в блог входит, это создать социальные доказательства, если вы строите сетевой маркетинг, да, то есть если вы намерены активно продвигать сетевой бизнес через вебинары, рекомен... рекомендовано вовлекать, если вы еще не авторитет на рынке, если вас на рынке вообще никто не знает, то есть вы не обучаете людей между индустриальном сообществе, необходимо, чтобы на вашем вебинаре присутствовали ваши партнеры. Ваши партнеры для того, чтобы создавать э, живой чат, э, социальное доказательства, что вас люди знают. Например, когда вы спрашиваете, э, когда вы представились, нужно представить свои небольшие регалии. Например, я, например, сетевик практик с таким, э, с таким опытом, да, то есть 3 года, либо 7 лет. Я, например, автор книги, э, автор курсов. Если у вас нету книг, если у вас нету курсов, тоже не беда, напишите свою PDF-книгу первую. Это просто, да, то есть там 5-6 страниц первую PDF книгу написать это день два максимум и тем самым вы уже свою экспертность свою авторитет понимаете в лице других предпринимателей, да, то есть напишите свою pdf книгу и об этих регалиях рассказывайте, возможно вы где-то обучались, у вас есть какие-то дипломы, сертификаты а, и так далее, да, то есть вы выступали, вас приглашали, вы вебинары проводите и так далее, любые регалии, которые связаны с вашим а, обществом, да, которое было бы интересно который поднимала бы в лице вас как авторитета, обязательно говорите. И здесь вот важный момент после того, как вы о своих регалиях рассказали, а, вы должны вот обратную связь получить от людей, поставьте плюсики, например, кто меня уже знает, кто читал мои трени, кто читал мою рассылку, например, читал мои книги, проходил бесплатные платные тренинги, поставьте плюсики. то кто меня не знает, поставьте минусики. Да, то есть, и здесь. Вот если вас никто не знает еще и важно, чтобы ваши партнеры были, начали приходить плюсики, тем самым люди, которые новички на вебинаре получают социальные доказательства, что вас уже читают, вы востребованы, у вас есть тренинги, да, то есть и тем самым авторитетность в их лице очень сильно возрастает. Следующий блок идет контентная часть, когда вы даете обещанное то, на что вы пригласили человека, да, то есть даете ценности. Не бойтесь давать ценности, давайте э, полезность, ценность, которая может э, сбудоражить народ, который может э, сформировать у них э, классную картинку будущего, вдохновить их, возможно при, дать, дать какой-то результат. И самый основной блок это в конце вовлечение либо продажи, то есть, ну, глупо продавать, например, глупо проводить вебинар и в конце не продавать. То есть, если вы не будете делать никаких призывов к действию, ничего не случится само собой. Возможно, со временем. Вы установите бренд, вы создадите определенную авторитетность, и люди вам сами начнут писать. да, То есть, в какой-то компании, как можно к тебе зайти э, и так далее. Но если вы хотите результат здесь и сейчас, потому что вебинары – это самая мощная система, самая мощная платформа во всех видах бизнеса для того, чтобы э, начинать преуспевать очень быстро – будь то это интернет-бизнес, инфобизнес, сетевой бизнес, это та методика, которая дает результаты здесь и сейчас. Вы собрали, получили результат, смотрите конверсию, конверсия маленькая, работайте над своей, на своей презентацией для того, чтобы в следующий раз конверсия была выше. И тем самым можно доводить конверсию 50-80% с вебинара. Многие профессионалы на 10-15% конверсию делать, но в любом случае можно рано или поздно дойти до 50% прям процентов конверсии. Представьте, у вас будет, например, 20 человек на вебинаре, 10 человек придут к вам в бизнес. Я думаю, это очень круто. Либо купят какой-то ваш продукт. Вот, поэтому вот такая вот методика. Так, ребят. Э -э -э если вам было полезно, ставьте лайки, если не хотите забыть и внедрить самое... в самое ближайшее время, делайте репост этой трансляции. также С вами был Виктор Бандалет. всем спасибо, что вы были на этом мероприятии, всем пока-пока, до встречи.